привет друзья с вами зажигалочка давайте отправимся в путешествие из сан диего в лос-анджелес на третьей модели тесла сегодня мы посетим один из самых живописных прибрежных городов южной калифорнии дана поинт а также другие живописные места когда мы едем на север по шоссе Айф-5, перед нами открываются потрясающие виды на Тихий океан слева и скалистые холмы Южной Калифорнии справа. Это прекрасная дорога, но она еще лучше в Тесла с ее плавной и тихой ездой. И вот мы прибыли в Дана-Пойнт, в скрытую жемчужину, которую посетители Калифорнии часто упускают из виду. Привет, Лирия! Привет, Вик. Мы в Дана-Пойнт, и тут красивый яхт-клуб. Много яхт, не только открытый океан. Сначала мы направляемся в гавань Дана-Пойнт. Оживленную гавань, заполненную парусниками и яхтами. Здесь можно прогуляться по набережной, перекусить в одном из многочисленных ресторанов или даже взять на прокат байдарку или каяк, чтобы проехаться по гавани. Те, кто совершит путешествие, будут вознаграждены захватывающими дух видами на океан, очаровательными магазинами и ресторанами, непринужденной атмосферой, которая идеально подходит для расслабляющей поездки. Итак, мы покидаем эту красивую гавань. По живописной дороге мы поднимаемся к смотровой площадке Дана Пойнт. Tesla вложила значительные средства в развитие комплексной сети зарядки для поддержки своего растущего парка электромобилей. По состоянию на 2021 год в мире насчитывается более 1600 станций Tesla Supercharger, причем более 600 из них расположены в Калифорнии. станции Тесла Supercharger способны подавать на автомобиль мощность до 250 кВт, обеспечивая быструю зарядку, которая может зарядить Тесла от 0 до 80% всего за 25 минут. По мере того, как мы продолжаем движение вдоль побережья по шоссе, нас ждут еще более захватывающие дух виды на океан и крутые скалы, окаймляющие берег. Мы делаем короткую остановку в Лагуна Бич, еще одном очаровательном прибрежном городке, известном своими художественными галереями и прекрасными пляжами его красочными зданиями и причудливыми магазинами – это идеальное место, чтобы размять ноги и понижиться на калифорнийском солнце. Paypoint парк — это красивый парк, расположенный в Лагуна Бич в Калифорнии. Он разместился на утесе с видом на Тихий океан и предлагает потрясающий вид на побережье и окружающие холмы. Сегодня погода немного прохладная, но тем не менее, поездка вдоль Тихого океана. По шоссе номер один она действительно очень красивая. А теперь пришло время сесть обратно в Теслу и продолжить наше путешествие вверх под побережью в Лос-Анджелес. Поездка по лос анджелесу в сумерках действительно завораживающая, когда последние лучи солнца отбрасывают теплое сияние на обширный городской пейзаж. Теплые оранжевые красные оттенки неба отражаются в стеклянных окнах высоких небоскребов, расположенных вдоль центра города, создавая потрясающий визуальный эффект. Пары проезжающих машин и неоновые вывески местных предприятий освещают город, создавая ослепительную картину цвета и света. Время зарядить автомашину и сделать резервацию в гостинице. От Лос-Анджелеса до Санта-Марии ехать примерно 3,5 часа. Поэтому мы, конечно, пользуемся ярким светом нашей Теслы. Спасибо, что присоединились к нам в этом путешествии по Южной Калифорнии. Надеюсь увидеть вас в моем следующем фильме в городе Санта-Мария. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка.